та -дам! Ну что ж, братишка Скрэч наткнулся на недавно вышедший ремейк. Одно из лучших платформеров современности Это у нас Spongebob Squarepants То есть квадратные штаны, другими словами Да, друзья, сегодня мы поиграем в этот замечательный а, платформер Здесь нас ждет легендарный губка Боб, его друг Патрик И очередное приключение, в котором нам предстоит пройти целую кучу испытаний А перед началом видео небольшая просьбочка к тебе, дорогой мой зритель Поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос Мне очень нужна, важна твоя поддержка Взамен за твои лайки буду радовать тебя круто Крутыми видосами по самым разным современным и крутым играм. Это я тебе обещаю. Все есть на моем канале под названием Ура игра. А мы начинаем. Так, ну что ж, давайте попробуем. Ребят, сегодня я сделаю первый обзор и новый свежий взгляд на возможности и геймплей данной игрушечки. Посмотрим, что же она может нам предоставить. Да-да-да. Все ссылочки на данную игру ты найдешь в описании, где можно ее скачать и как в нее поиграть. Ну а мы, ребятки, начинаем. Так, ну что ж, для того, чтобы начать, нам просто нужно нажать Space. Так, начинаем. И давайте-ка немножечко поковыряемся в настройках Да, вот такой вот минус приветствует Выбираем настройки а, Меня интересуют настройки звука Давайте мы громкость музыки сделаем немножечко поменьше а, Русификация, друзья, здесь уже имеется Это все дело нам завезли и это очень круто Ну, настройки графония, а, пускай будет как есть Я надеюсь, у меня этот платформер пойдет на моем старом дряхленьком, дохленьком а, ПК Так, ну что ж, настройки мы выбрали Все, ребят, настроили И давайте начнем новую игру. Ну что ж, давайте для этого выберем пустую ячейку и начнем уже погнали. Да. Так. Предлагают нам осмотреть окрестности Бикини, а, какого-то от города, что ли, я так понимаю. Город Бикини Батон, что ли, так? Это что за червячок? Какой-то злодей, я так понимаю, да? По крайней мере, он так похож. Первое впечатление, что этот парень чертовски похож на какого-то злодея. Какой-то супер, у него агрегат здесь есть, который непонятно, что производит. Что же он делает? Включай уже, включай Включай, родной, да поживее Мы уже хотим увидеть, что делает твой агрегат чудесный Ух ты, так, и... Что-то он производит, как я погляжу, да Оттуда сыпятся какие-то непонятные железки Это какие-то роботы, да Похоже, они очень на злых, судя по выражению их лиц Так, так, так Ну что, съел? Испытатели хренов, свои же роботы тебя из-за я так понимаю, тебя как сосиску просто насадили, они на шпиль и теперь несут, наверное, жарить куда-нибудь, как следует. Ха -ха. Злодеи, блин. Да, вот такое, ребят, начало у нас. Казывают нам местный колорит. А вот и наши герои, друзья, замечательные. Губка Боб и его друг Патрик, я так понимаю. Да, да, да. Надо было поставить субтитры, черт возьми. Плохо понимаю, что они болтают, но да ладно. Чего yeah, то hey, обсуждают let's наши друганы oh, В общем, вкратце, ребят, события игры происходят yeah. в том самом городе, на дне yeah. океана yeah. Что получил yeah. название Бикини Баттом А все было хорошо до тех пор, пока план Планктон со своим чрезмерным желанием получить заветный рецепт Крабс Бургера Не создал очередную проблему всему городку Он создал роботов, с помощью которых хотел воплотить свою гладкость мечту в реальность но внезапно роботы вышли из-под его контроля вышвырнули планктона из его ресторана и начали бунт они принесли в город разруху и начали его крушить. и теперь единственный кто может помочь прекратить это все это наш главный герой вот этот желтый вот квадратный парень губка боб ну что ребят давайте уже заканчивайте да посмотрим на геймплей Решает наши ребятки, как им действовать дальше. Игровой процесс, он в этой игре основывается все на тех же механиках и процессах, что были в оригинальной игре. А вы будете проходить многочисленные испытания, бегать по просторным локациям и собирать золотые лопатки. Уничтожать противников, драться с роботами и огромными боссами. И делать многое другое. Так, ну что ж. Я так понимаю, начинаем мы новый день, наш парень заряжен и готов. Что-то он увидел, ни хрена себе, кто это здесь такое натворил? Это кто такое натворил? Что тут нам нарисовали тут за каракули на стене? губка Боб, да, да. Гарри, наломали мы дров. Так, можно продолжить или удерживать, чтобы пропустить? Давайте продолжим. Мне придется многому научиться, чтобы исправить весь этот бардак. Мяу, Гэри, прикольный червяк. Так, вопросик. Ну что ж, так-так-так. Дальше что? Пропустить, продолжить. Какая дивная идея, знаки. Мне помогут и дадут подсказки. Подсказочки, в общем, знаки это в наши подсказочки. Продолжаем. Слушай, times? как мне прочесть эти знаки? Я откуда Мяу. знаю? Мяу. Понятно все, чувак. Понятно с тобой все. У тебя ответы очень бодрые. Ой, хорошо. Нажать F, чтобы прочесть ä, знаки. Ну Мяу. что ж, давай попробуем. Ты очень разговорчив, смотрю, Гэри. Ты мне нравишься, черт побери. Значит, если я захочу вернуться и снова с тобой поболтать, нужно будет просто к тебе подойти и нажать буковку F. Ну, это, в принципе, ясно и понятно. Гэри, мне пора бежать. Думаю, денек будет очень долгий. Так, осмотри кухню. Давайте посмотрим. Осмотри спальню. А смотри чердак смотри кладовочку. Ну что ж, давайте начнем уже осматривать. А Друзья, если честно, братишка Скретч в оригинал этой игрушечки ни разу не играл, играя только в ремейк, который сейчас на ваших экранах. Так, ну что ж, вот наш главный герой, вот, значит, мир у нас водный, напомню, мир у нас здесь, да, все действия происходят в Бикини Ботом, городе, который находится о, по 2 о, Так, ну что ж, нам о, необходимо сейчас выполнить некоторые задания, о, где посмотреть задания, давайте посмотрим. Ох ты, у нас есть сразу же карта мы находимся сейчас в бикини-ботом. А, это наш начальный стартовый а, городочек. Так, какая-то плетка вверху экрана. Так, нажатием на тап мы вызываем, значит, а, наше с вами а, меню. Есть какой-то инвентарь у нашего парня или что-то в этом роде. Пока что я ничего не могу сказать. Но зато наш парень умеет играть, смотрите, на своем носу, как будто на какой-то трубе. Это просто офигенно. Так, ну что ж, заходим в эту комнату. Что это такое? А вам нужно больше блестя блестяшек, чтобы отправиться в этот район. Так, я понял вас. А, так, 50 блестяшек. А вот сюда, если зайти. Смотрите-ка, у нас одна плетка, я так понимаю, мы можем этой плеткой это все дело открыть. Так, давайте посмотрим, что, что у нас по телевизору. Срочные новости! Жители Бикини Ботом в ужасе! Город охвачен настоящей волной роботерора! Офигеть просто! So Похоже, quietly. тихо разобраться <связь> не удалось. <связь> Наш друг просто в печали. Власти не уверены, кто несет ответственность за создание этой механической угрозы. Однако, они нас заверили, что у этой личности большие неприятности. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой кубка проблемы. Я сказал большие, «Большие неприятности. Проблемы. Я имел в виду такие огромные неприятности, что и представить невозможно. Мы продолжим освещать эти, эти трагические события и их, несомненно, трагическое развитие, говорит нам голос из телевизора. Так, ну что ж, ребят, все тут можно осматривать. Ведро с красочкой. Вообще действий никаких нет с помощью с этим ведром. Так, нужно больше золотых лопаток. Так, секундочку. У меня вообще ни одной лопатки что нет, я так понимаю. А где же их искать? А, ну тут, в принципе, есть... Смотрите, есть у нас открытая комната, давайте зайдем Так, вопросик, ох, сколько здесь всего Так, вопросик, давайте прочтем это блестяшки, блестяшки очень ценные И их можно обменивать, чтобы помочь Губке Бобу выполнять задания Губке Бобу придется собрать очень много Блестяшек, чтобы выполнить свою главную миссию И справиться с роботами А В игре есть 5 видов блестяшек, красный, желтый, зеленый, Синие и фиолетовые а Красные самые распространенные И наименее ценные, фиолетовые Самые редкие и поэтому Самые дорогие, более ценные блестяшки Обычно труднее найти или они Охраняются, в... находятся в опасных Местах, так принято, понято, но Начинаем собирать, друзья, блестяшечки. В общем, наш персонаж, смотрите, он, подпрыгивая, может эти блестяшки к себе просто-напросто примагнитивать. Отлично, друзья, пошла аркадная тусовка. Так... А на том шкафчике что-нибудь можно собрать? Нет? Давайте попробуем, подпрыгнем. Эт, ух ты, у нас двойной прыжок есть. Смотрите, что творится. jump. смотрите, раз. Двойной прыжок в нашей губке Боба. Офигеть просто, это круто. Так, секундочку, братишка, давай мы с тобой... Блин, застрял, застрял, друзья, застрял. А может он садится? Нет? Присаживаться наш друг не может. Я хотел вот туда еще запрыгнуть. Раз. Не получается. Так, ну в принципе мы все блестяшки в этой комнате собрали. Давайте посмотрим, с чем можно взаимодействовать. Так, с этим нельзя... С этим нельзя, с этим тоже нельзя. И вот это что за пишущая Hello машинка? Так. Записка от мистера Крабса даже потом пахнет, Just прямо как он uh, сам. Йохо-хо, губка Боб! Как you верный been, член экипажа, кстати, красти краб, ты получаешь э, повышение до сборщика блестяшек. Ха-ха, вот это да, круто, Оповещение! Повышение, точнее. Right, Именно так, повышение твоя so новая рабочая обязанность. Собирать блестяшки, которые выпадают из роботов, и приносить их мне. А теперь прекращай бултыхать, а, <laughs> бултыхать дурака, и принимайся за сбор блестяшек. Ни хрена себе, я что, типа, только на работу устроился к мистеру Крабсу, что ли, с сборщиком блестяшек? Ну ладненько, ребят. Цель no. есть цель. Надо ее выполнять. Вижу на холодильнике еще одна блестяшка. Так, замечательно. Так, в этой комнате вроде бы все, друзья. Зритель, если ты более внимательный, чем братишка Scratch, то напиши, если я пропустил что-нибудь в какой-нибудь комнате, я обязательно постараюсь это все дело потом в следующих видосах исправить. Опа, еще две блестяшечки. Так, в душевую зайдем. Помыться в душе. Душ работает тут у нас? Нет, нет, не работает. Так, вопросик, давайте посмотрим. Можно посмотреть, как идут дела у губки Боба, если нажать на таб. Uh, Давайте попробуем. Uh, цифра в правом верхнем углу экрана показывает, сколько блестяшек у губки Боба. Цифра в середине верхней части экрана показывает, сколько золотых лопаток собрал а, губка а, Боб. Цифра в нижнем правом углу экрана показывает, сколько пот потерянных носков Патрика нашел губка а, Боб. И, наконец, цифра в верхнем левом углу показывает, сколько пар труселей сейчас у губки Боба. Офигеть просто! Так, ну что ж, давайте посмотрим. Да, вижу труселя, вижу лопатки Вижу, значит, наши блестяшки И вижу а, носки Весь прогресс, как говорится, на лицо а, Так, ну что, давайте посмотрим Вон у нас еще блестяшки есть Подпрыгиваем и забираем Так, а на эту штуку можно прыгать? Да, друзья, можно, можно Давай, двойной прыжок, отлично Там еще, по-моему, был, были блестяшки Забираем все под потолком Так, можно, кстати, осмотреться Просто посмотреть наверх Так, с этим мы ознакомились Так, это можно пропустить И давайте посмотрим, с чем можно здесь повзаимодействовать Этот шкафчик можно открыть? Это не шкафчик это туалет, вообще-то. Так, ну что ж, идем дальше. А в этой комнате мы вроде бы все. Да, где-то куда-то еще мы выбраться отсюда не можем. Так, ну что ж, идем дальше. Сколько нам нужно блестяшек, чтобы открыть какие-то двери? Поехали, посмотрим. Так, 50 блестяшек для захода в эту дверь. У нас, друзья, 60 блестяшек есть. Я думаю, что теперь мы сможем попасть. Кстати, давайте сначала вот в эту комнату сходим. Нажмите F. Отлично. Мы попадаем на новый уровень и... Тут тоже надо собрать блестяшечки. Так, сундучок, А взаимодействовать с ним нельзя. Так, а здесь что такое? Картина какая-то висит. Тоже смотрю, взаимодействовать с ней нельзя. Ох, еще блестяшки. Друзья, губка Боб очень сильно любит вот эти самые блестяшки. Он просто их обожает. Так, так, так, по кровать попрыгаем, поглумимся тут на чьим-то спальным местом. Хотя это может быть мое спальное место. Так, секундочку, что у нас здесь такое? Губка Боб может прыгать, если вы нажмете Space. Если нажать Space во время прыжка, губка Боб совершит... А, двойной прыжок на еще большую высоту Но но он может сделать так только один раз во время одного прыжка Так, это принято понято Но сверху я уже собрал то, что мне было необходимо Давайте посмотрим, что еще здесь а, есть в этой комнате Ох, вот они, те самые труселя А что нам эти труселя -то дают, я не пойму вообще Давайте посмотрим Тут у нас как раз вопрос есть Так, ну, что, это пара трус... труселей губки Боба Губка Боб теряет одну пару труселей каждый раз, когда получает удар от робота или прикасается к опасным предметам или поверхности. Вы понимаете, зрители? Это типа наше ХП, то есть труселя наше все. В труселях заключается вся наша <говорот> жизнь, так получается. Так... Вот так-то, ой-ой-ой-ой, если губка Боб лишится всех своих труселей, ему придется начать сначала прохождение этой области Вы видели, только что упал сейф, но я пропустил этот момент, а жестко все-таки пришлось нашему парню а Губка Боб может вернуть себе труселя, который потерял, если найдет по дороге другую пару Ну что ж, понятно, губка Боб начинает игру с тремя парами труселей, но есть еще особые золотые труселя, спрятанные в бикине ботом То есть, которые, если вы их найдете, позволят губке Боба одновременно носить более трех пар труселей Ага, типа прокачка наша будет. А губка Боб может узнать, сколько пар труселей на нем надето, если нажать на тап. Так принято, понято. Зритель, ну что ж, все дело в труселях, как говорится, а дела моего канала будут идти лучше, если ты поставишь, не поленишься лайкосик под данный видосик, мне очень нужна твоя поддержка, братишка или сестренка, ставьте, пожалуйста, лайкосики, а братишка Скрэч, в свою очередь, будет вас радовать крутыми видосами в мире игровой индустрии. Ну что ж, продолжаем дальше прохождение а, нашего замечательного, нашей замечательной игрушечки, спанч, а, боб, квадратные а, штаны, так, ну что ж, труселя мы взяли, и тут, кстати, на месте вы, вылезают сразу же новые, типа, здесь их бесконечное количество. Вещество, ведь это, типа, наша комната. И мы здесь можем сколько угодно этих труселей с собой брать. Так, что у нас в другой комнате? Давайте посмотрим. А, так. Заходим сюда, ох, сколько же Здесь этих самых блестяшек Давайте попробуем собрать их все Так, это что такое? С этим что нужно Сделать? Давайте посмотрим, какие то табуретки Злые, они все на нас смотрят, мы по ним Ведь можем прыгать, да, мы можем по ним Прыгать, и они на нас смотрят, так, а это что такое? елы палы вот это, смотрите, вот это удар Ага, то есть с этим можно взаимодействовать У нас, кстати, есть удары, если мы нажмем вам на ПКМ То у нас какой-то определенный Удар у нашего губки Боба Так, мы, смотрите, только что, что сделали, мы опустили Вот эту вот вышку, которая была наверху. И забрали все, собственно говоря, блестяшечки. Так, здесь что нужно сделать? Давайте попробуем. Так. Тут тоже нам предлагают а, просто какие-то, ребят, головоломки. Куча головоломок у нас на пути. И на эту кнопку надо, наверное, прыгнуть или что с ней сделать? Или тоже ударить? Давайте попробуем. Раз... Так, не работает удар. А, тут нужно просто нажать на F. А, нажмите правую кнопку мыши во время прыжка, и губка «Боб» а, выполнит пузырчатый наскок. Ой-ой-ой. Атака пузырчатым наскоком может разбивать идолов или а, роботов, когда они находятся прямо под губкой «Бобом» или нажимать кнопки на земле. Так, а, находясь в воздухе, губка «Боб» может проводить атаку только пузырчатым наскок наскоком. Так, давайте попробуем. Так, пузырчатый наскок. Ну, вот это я, в принципе, уже понял, Да. Так, а как вот на эту кнопку нажать? Я на нее вроде прыгаю. А, пр... ага, вот, ребят, я просто не на ту кнопку нажимал, то есть мы прыгаем с силой с определенной, вот так вот, да, то есть мы на правую кнопку мыши должны делать. Так, и что здесь? Ох, ох, ох, ох, ох, это типа батут, <с ninety -tale> смотрите, как весело, <с grey> только язык, ребятки, вываливается чуть не на плечо. И руки, ребятки, как какие-то тряпочки, <с grey> <с grey> <с grey>. классно, так, ну что ж, идем дальше. И идем дальше. Так, вот эти вроде как штуки можно разбивать. Давайте попробуем. Раз. Ах, ах, ты ж, ё, фига себе. Из этих штук можно тоже выбивать те самые кристаллы. А тут их, смотрите, сколько много. Давайте разобьем их всех. Почему нельзя одним ударом разбивать сразу же несколько? Давайте попробуем сразу же нескольких разобьем. Раз. Нет. По одному только надо разбивать, друзья. По одному. Так, давайте сначала до этого допрыгнем. Ох, двоих получилось. Отлично, губка-боб. Молодцы. Идем очень-очень уверенно. Так, здесь что у нас такое? Нажмите Е, когда находитесь на земле. И губка Боб проведет атаку пузырчатым прыжком. Так, секундочку. Нажмите Е, когда она на земле. О, какой-то супер удар, что ли, я не знаю. Что-то тратится, когда мы это делаем? Да, вроде бы нет. Вроде бы ничего не тратится. Так, что нам нужно здесь сделать? Давайте попробуем. Так, мы головой ударились в эту штуку. У нас упал какой-то мячик. Да-да-да, а это же у нас типа лестница или что? Тут же можно запрыгнуть двойным прыжком, нет? Нет. А, понял, мы уже ударили, у нас появился мячик. Этот мячик мы можем, собственно, перекатывать, куда нам вздумается. Мы перекатываем его вот сюда, к этой области, напрыгиваем на мячик. Раз. И теперь мы, друзья, можем запрыгнуть на эту штуковину. что там как-то криво запрыгнули. Давай еще разок, давай, родной. Опа, замечательно. Так, и вот этим типам, я так понимаю, надо на на по головам надавать. Раз. По голове одному. Обачки. Не, не работает. Надо, ребят, наскоком вот таким вот так проломил я ему голову, и что-то из него даже выпало, давайте еще одного попробуем так, иди сюда, допрыгнем до него или нет, надо было сначала с него начать, раз, двойным прыжком, ой-ой-ой, не получилось так, ну что ж, еще разочек, благо право на ошибку у нас имеется давайте попробуем, что это за тумбочка такая, слышь ты, летающая тумбочка, пора тебе немножечко э, немножечко окочуриться от моего удара и она, ребятки, окочурилась так, ну что, в этой комнате не все еще мы сделали нам необходимо, давайте вот тут прочтем, что у нас тут такое так, на F. Чтобы посмотреть, насколько успешно губка Боб проходит каждый уровень игры, нажмите ESC во время паузы, двигайте L, чтобы выбрать уровень. Так, давайте попробуем. Ну-ка, ну-ка. Принято-понято, то есть прогресс, он, ребятки, вот. Мы просто-напросто нажимаем во время паузы на нашу с вами локацию активную и получаем статистику. То есть мы сейчас, в общем-то, прогресс у нас никакой, я так понимаю, да? Так, так, так. Ага, что это такое? Поехать на такси в бикине ботом Так, ладненько, пока мы здесь останемся. Я еще не закончил, друзья, все дела, которые находятся в этой локации. Мне необходимо долбануть вот по этой вот кнопочке, наверное, двойным прыжком. Нет, двойным прыжком мы тут не справимся, надо подкатить срочно мячик. Так, давайте попробуем мячик туда подкатим. Так, давай катись уже, родной. Да-да-да. Я должен выполнить это задание и собрать все блестяшки, блестяшки из этой локации. Так, двойной наскок и ударом. О, отлично. И что вы смотрите, что получается? Выдвигаются платформочки, по которым нам нужно за 25 секунд успеть запрыгнуть. А откуда запрыгнуть, друзья? Я что-то не пойму. 20 секунд. 19, 18. Так, где у нас самая низкая к нам платформа? Вот отсюда, наверное, да. Вот отсюда, друзья, надо запрыгнуть Так, вот с, вот с этой вот платформы, отлично Так, запрыгиваем сюда Что-то я как-то долго думал Так, и носок, носок, носок, друзья Забрал носок, отлично Забрал я носок и время вышло Время вышло, эти полки у нас задвигаются Да, определенное время просто на это было Отведено, ну что ж, здесь мы закончили Выходим обратно в следующую локацию, труселя мне не нужны У меня вроде трое труселей Этого мне достаточно, так, ну что ж Выходим в другую локацию, здесь, кстати, одна лопатка Написано, типа, чтобы выйти сюда, нужна Одна лопаточка, посмотрим, давайте В этой комнате, 50 блестяшек, чтобы попасть В эту область, у меня, в принципе, они есть Заходим, заходим, друзья, заходим Не стесняемся, вот она, наконец-то Друзья, и опять целая куча воды штанов. Это золотая лопатка! Бинго! Золотые лопатки нужны, чтобы открывать новые регионы бикини-ботом. А губки Бобу необходимо... Собрать много золотых лопаток, чтобы найти и обезвредить источник восставших роботов. Ну что ж, принято понято, забираем лопатку. Ее, yeah, друзья, наша первая золотая лопатка в наших квадратных штанах. И мы сейчас пойдем ею воспользуемся. Я так понимаю, это наш ключ, выход из этой локации. Ну что ж, здесь мы закончили, друзья. Нажимаем и выходим отсюда, перемещаемся... Nothing like так, ну что, вот это наш а, бикини-ботом, в принципе, да, это наш город. Уходи, губка-боб, ты засоряешь мое мысленное пространство, говорит нам Планктон. Так, так, так, не понял, что за. что за что за, за быт он у меня тут. Пытаешься снова украсть секретный рецепт э, крабсбургера, а, Планктон, тебе этот с рук не сойдет. У меня тут рыбка покрупнее. Пытаюсь понять, как отвоевать помойное ведро у роботов. А откуда они взялись? Откуда? Хм, не знаю, но но я тут ни при чем, это уж точно. Просто возникли ниоткуда. И начали обзываться и бросаться всем, что под руку подвернется, понятно. Они даже мои ложки погнули, я эти ложки любил как собственных детей. Какой кошмар. О, разве ты не поможешь мне их остановить, пока они не погнули все мои вилки? Только не вилки, разумеется, я помогу, но подожди-ка, мне ведь нужно собрать целую кучу золотых лопаток. Золотые лопатки? Да, Губка Боб, если ты поможешь мне вернуться в помойное ведро, я подарю тебе целое ведро золотых лопаток. Помечтай об этом по рукам. И давайте будем пробовать исследовать. Так, это у нас планктон. Где наши, кстати, задания? Давайте пробовать просто исследовать. Вот эти, кстати, штуки можно ломать и их можно... Из них выпадают определенные кристаллы Так, что это такое было? Смотрите, как будто оно сейчас бомбанет И точно, друзья, супер комбо Я подошел, и оно бомбануло Надо просто подойти, и оно начинает взрываться Смотрите, молния шарахлит И бабах, друзья, просто-напросто Все эти штуки взрываются Так, ладненько, а принято понято Здесь можно а, как-то допрыгнуть Это что такое, кстати, ракета какая-то По ней можно как-то долбануть супер ударом. Давайте попробуем Раз, втоптать ее в землю Опа, мы ну, втаптываем ее или нет? Не пойму. Вроде бы нет. Я думал, мы ее дальше втопчем. Не получается. Так, ты кто такой? Привет, Губка Боба! Я здесь, чтобы протянуть тебе пузырчатую руку помощи. Ты кто такой-то? Баб Бабл Бадди. Бабл Бадди! Какой-то прозрачный типок тут нам попался. Видишь ли, тебе придется выучить кое-какие новые способы выдувать пузыри, если собираешься отправиться в девятое измерение и победить обезьяну-гиганта. Но ведь не просто нужно понять, как избавиться от роботов. Ой, да, прости, я слишком много просидел в бутылке шампуня. А на чем мы остановились? Ну, на новых способах выдувать пузыри. Точно, нажми кнопку Е, e, чтобы подлететь вверх. А на струе пузырьков, которая уничтожит все, что указывает у тебя над головой. Попробуй-ка. Ну, в принципе, меня уже этому учили. Давайте подойдем вот сюда. Так, вот сюда вот подойдем. Или сначала нужно запрыгнуть на эту табуретку и подойти подальше. Раз. Так. А, секундочку, еще разочек, оп, или подожди, а, вот отсюда тоже можно, ой, да, получается, друзья, получается, всех мы, а, кто выше нас, разбиваем, так это что такое, какие-то странные, а, интересные вещи возникают, когда мы отходим, да, и они пропадают, так, ну что, тут тоже так же можно сделать, раз, готово, двоих одним ударом, но эту табуреточку мы уже знаем как, просто-напросто ударом вниз, так, секундочку, опа, Отлично, вот так вот, друзья, мы умеем драться. Так, ну что? Не забудь, чтобы разбить роботов э, или идолы, которые окажутся прямо на тобой, нажми на буковку Е. Ну, в принципе, это я уже э, сделал. Спасибо тебе за совет, пузырчатый. Ну, а мы пойдем э, дальше. Так, выдвигаемся дальше по городу Ох ты, здорово, друг! Здоровенько! Привет, hey, Патрик, отличный носок. Какой еще носок? Тот, на котором ты стоишь. Oh, а, этот, он It's потерялся. Lost. Ладно, если тот потерялся, где т... другие твои носки? Они еще сильнее потерялись. Сюда заявилась шайка роботов и украла коллекция. всю мою коллекцию носков. Мне не помешала бы помощь, чтобы вернуть их. Sure thing, конечно, Патрик, зачем же еще нужны лучшие друзья? Да, губка Боб, конечно же, всегда в деле. И он поможет нашему лучшему uh, другу в поиске своих замечательных, вонючих, грязных носок. Okay, а мы, ребят, then, продолжаем. Ладненько, тогда за каждые 10 носков, которые ты мне принесешь, я отдам тебе uh, золотую golden сапатку. Golden ты, наверное, имел в виду лопатку, а mm -hmm. Сапатку. Да-да-да. <laughs> Ты хотел бы сказать лопатку, да, бортишка? Да-да-да, сапатку. Ты что, не умеешь букву L выговаривать? Ладно, сапатку, так сапатку. Два носка мы нашли. Замечательно. Так, ну что ж, а есть какая-то карта? Ну, карта у нас, в принципе, только вот такая имеется. А исследовать нам мир нужно самим целиком и полностью. Так, это что такое? Это твой дом? А в него как-то можно зайти? Так, пробуем. Мы заходим, типа, в дом Патрика, я так понимаю? Неужели? Да, друзья, мы в доме Патрика. Отлично. Так, посмотрим, что у этого парня имеется в закромах. А, так, естественно, кристаллы нам пригодятся. Так, давайте вот эти тумбочки все разобьем, глазастые. Так, вот эти можно вообще одним ударом все три штуки. Да, давайте, давайте, давай, Боб, давай, работай! Раз, комбо! Три штуки одним ударом. Так, фотка It клевая. Shines. Клевая, друзья, фотка. Так, тут можно посидеть? Нет, нельзя попрыгать. Попрыгать тоже нельзя. Так, забираем это все дело. Тут еще какая-то лестница наверх. По ней, интересно, можно залезть? Нет, друзья, это просто-напросто типа входа в наш дом. И сейчас мы сделали выход, наверное, обратно из нашей а, пещерки в городок. Так, ну что, это что за домик такой? Вот тот вот, который ананас, это, я так понимаю, дом нашего губки Боба. Так, это что такое за хлам? Какая-то здесь валяется. Все валяется, все разбросано. Так, продолжаем, ребятки, аннигилировать все, что нам попадется. Так, что это сейчас было? Какая-то была типа подсказки, но я ее быстро пропустил. Комба, комба, комба, Прилетело что-то. Какая-то платформа. А, это секретная кнопка. Успеть бы на последний рейс не получилось, друзья. Как так-то? Давайте попробуем еще раз вызовем ее. Раз. Нет, нет. Ах, летит, летит. Так, все, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Нет, нет, нет, ребят. Нет, нет, нет, нет. Сейчас же улетит обратно. Давайте, давайте, давайте. Губка, боб. Ну что ж ты какой, я тормозной. Давай еще разочек. Возвращайся. Да, платформочка возвращается. Давайте пробуем так. Да, друзья, а там у нас наверху труселя, но они нам в принципе пока что... А, это не простые труселя, это золотые труселя, офигеть просто. У нас теперь появилась дополнительная ячейка для того, чтобы одеть нашему другу еще одни труселя. А если мы упадем с визоты, мы разобьемся, давайте посмотрим, раз... Нет, нашему губке-бобу все, пофигу все, а, ни по чем Так, стрелочка в ту сторону, но мы пока что, ребят, пройдемся здесь и посмотрим Так, здесь что такое? Здесь можем разбить, отлично Так, здесь что такое? Такси А, тут, чтобы воспользоваться такси, нужно целых 10 лопаток Офигеть просто, мародерство какое-то Так, что здесь такое? Так, этих типов мы знаем, как ломать да, этих идолов, это у нас идолы, я так понимаю, их нужно разбивать Сюда нужно 15 лопаток Так, ну что ж, в принципе, принято понято Для того, чтобы перемещаться нам в какие-то другие локации Нам необходимо выполнять какие-то а, действия То есть на текущей лок локации мы выполняем действия Ой, это что это, куда это мы упали? Секундочку, что это такое было? Это мы типа выпали за пределы нашего мира или что? Так, и нас переместили а, Труселя мы не потеряли? А, нет, у нас также столько же трусили. Да, это типа туда нельзя. Нас возвращают обратно а, в игровую локацию. Ладненько, принято, понятно. Что ж, я буду спорить, что ли. Не будем, конечно же, спорить, а будем дальше двигаться. Комбо! Комбо, отлично. Так, куда нам можно еще сходить? А, напоминаем, для того, чтобы активировать эту кнопку, м -м, нажмите м -м, на кнопочку Е. А, ну это я понимаю, да, это я уже так делал. Давайте попробуем. Раз. Что у нас появилось получается? Еще две платформы прямо с нашего, с нашего ананаса. 27 секунд. А нам нужно, смотрите, как сделать. Нам необходимо сейчас срочно вот сюда запрыгнуть на эту платформочку. Так, поехали, ребятки, поехали. Головоломочки, ну двигайся, двигайся же уже быстрее. Мне нужно срочно попасть на следующую платформочку. Так, раз. То есть на, на свой ананас только сверху. А здесь у нас, ребят, еще одна лопатка. Обалдеть просто. Так. И в этой лопатке, кстати говоря, золотой, по-моему, было несколько лопаток. Или я что-то путаю. Так, ну что ж, собрали мы здесь тоже плюшечку. отличнику Надо, кстати, обращать внимание на все вот эти предметы, которые висят в воздухе. Это нам будет позволять продвигаться дальше. Так, секундочку. Два идола срочно разбить. Да, нам никогда не повредят, не повредит большое количество этих самых... Звездочек, да, значков Так, этих тоже надо разбив... разбить, да Такси, такси, тут тоже такси И м -м, вот тут такси, кстати, вроде бесплатное Без лопаток можно добраться Так, это что такое? Подождите-ка, вы, по-моему, уже были у нас Эти штуки, по-моему, уже были Подождите, тут все восстановилось, друзья Все восстанавливается Здесь, я помню, мы уже все эти вещи Разбивали но они опять, смотрите, восстановились. Ладненько, чем больше, тем а, лучше. Так, пойдемте, знаете, зачем зайдем? Мне нужно. Ох ты! Я как тебя пропустил-то, родной? Ты же Крабс, черт возьми. Мистер Крабс, губка Боб из-за проклятого рабокризиса. Кстати, Краб идет на дно. Будь Будто тонущий корабль. Если так пойдет, ресторан разорится. А мне. А если ресторан разорится, ты не сможешь больше стоять за фритюром никакого больше фритюра, но ты так легковерен, что я обязан тебе помочь и, конечно же, подзаработать. У меня тут есть парочка золотых лопаток, и я с радостью обменяю их на твои блестяшки. Так, так, так, секундочку. То есть мы не просто так подбираем блестяшки, а мы можем поторговаться. Так, Юнга, твой сундук с сокровищами пустоват. Думаешь, я вчера родился? Секундочку. У меня тут не благотворительный фонд Возвращайся, I как выберешь 3000 блестяшек Офигеть, я думал, я ему могу сдать хотя бы немножечко 3000 это достаточно много Ах ты ж крабс, жлобяра, а за... Ты за меньшее количество л... не мог мне продать какую-нибудь лопатку? Ну вообще оборзел Наглая какая морда Так, ну ладненько, пойдемте, ребята, искать Поэтому есть смысл вот эти все идолы разбивать повторненько Потому что нам нужно очень много этих самых блестяшек Так, сколько у нас лопаток уже имеется? Две Так, ну две лопатки это маловато Давайте попробуем на такси, поедем в эту, о, в эту сторону здесь, я так понимаю, мы уже все обошли и сейчас не помешало бы, наверное, съездить в какую-то другую область, да, я хотел, кстати, зайти в свою хату и забрать там труселя, чтобы у меня было не 3, а четыре, четыре труселя, четыре, четверо труселей, так вот правильно назовем. Да, возвращаемся в свою комнату, в свою коморку, и где же наши труселя? Вот они, где-то где были в комнате в какой-то, я помню. Так, а в какой же комнате? Вроде бы в этой. Так, это что у нас такое? Да, вот они, bit. наши труселя. Одеваем, like и теперь green. у нас четверо труселей, как раз то, что нам необходимо. Ну что ж, выходим обратно в большой и красочный мир. Ну что ж, добро пожаловать в реальный мир, как говорится Так, ну что, пять лопаток сюда и Ни одной лопатки в эту область Да, восстанавливаются опять все вот эти вот Идлы, так, ну что ж, давайте прогуляемся Попробуем, так, нажмите F, чтобы отправиться в а, Джелф... А, Филдс. Ну что ж, отправляемся, поехали Таксо нас забирает, и мы выдвигаемся совершенно в другую, я так понимаю, локацию Какая-то локация сейчас у нас будет новая Jellyfish Fields, друзья, как красиво здесь Но здесь очень много роботов и каких-то странных штуковин Я понимаю, здесь уже немножко опаснее, чем на нашей стартовой локации Плюс какие-то есть закрытые ворота, за которым есть лопатка Ох, это кто такой? Носатый а за ним гонится злой робот. Давай, убегай от него, дружище! Убегай от него со всех ног! Его, смотрю, со всех сторон окружили какие-то медузы. Гонятся какие-то роботы. Этот парень явно притягивает к тебе постоянно неприятности, от которых страдает. Да-да-да, даже роботы над ним смеются. <с også> Зеленые глаза, так понимаешь, это, это спокойный робот. Это у нас Сквидвард! Ай-яй-яй! Сквидвард, ты в порядке? Нет, я не в порядке, Мол моллюсковая башка. Похоже на то, что я в порядке. Нос у тебя кажется большеват. В смысле, больше обычного, потому что он такой большой. Еще ты выглядишь липким, и, о, господи, ты облысел. Я всегда был лысым, но теперь меня изжалили с, с ног до головы. Ну, если верить в памятки туристов в дже Джеллифишфилд, ты сильно... Ожогах от медуз лучше всего помогает. При сильных, при сильных ожогах от медуз лучше всего помогает обильный слой желе короля Медузы, который нужно приложить к очагу поражения. Король Медуза! Что ж, полагаю, тебя ждет подъем на вершину горы. Спорк и ужасающая смерть в ядовитых щупальцах короля Медузы. Ха-ха-ха, я-я останусь здесь и буду корчиться от невыносимой боли. Договорились, не волнуйся, Сквидвард. Я принесу я тебе столько качу. желе короля-медузы, -Медузы, что тебе хватит с ног до головы обмазаться. Ха-ха! Как всегда, наш Спанч Боб не боится трудностей и помогает всем своим а, друзьям. Ну что ж, мы в новой локации. Что за локация, давайте проверим. Ага, вот мы где находимся. Это тот самый Джелли Фиш друзья. Теперь посмотрим, что у нас здесь имеется. Опять те самые идолы, которые нужно разбивать. Делаем комбо, набираем себе кучу значков. Так, секундочку, я что-то откуда-то получил. Дополнительные значки. Так, вот здесь желательно подпрыгнуть сначала. Ой-ой-ой-ой-ой. По одной штучке, вроде как, добавляется нам, да. Так, отлично. По-моему, по у нас разницы нет в том, что мы собираем. О, а тут у нас робот, смотрите. Это у нас робот, он за нами пытается гониться. Он, наверное, хочет сделать нам больно. Но давайте попробуем ему долбанем. Отличный удар, смотрите, с одного удара вырубаем этого робота. Вот эти, кстати, моллюсков тоже надо вырубать. Они тоже, я так понимаю, злые и отнимают нас жизни. Так, смотрим, что у нас здесь такое. Это слизь. Какая слизь? А Гука Боб и Патрик не умеют плавать, поэтому не позволяйте ему пасть а, в слизь. Какую слизь он имеет в виду? В смысле, вот это вода. Это же вода вроде как. Но мы в принципе находимся в воде или мы не в воде? Что же ты будешь делать -то? Я думал, мы в воде. А это и вода в воде, что ли? Я не понимаю. У меня сейчас лопнет, ребятки, мозг. Как такое может быть? Вода в воде. Ну, ладненько. В принципе, такое тоже может быть, я думаю. Так, ну что ж, вот эта же вот ракета не, не просто так здесь пузырится. Надо здесь что-то сделать с этими ракетами. Давайте попробуем по ней ударим еще раз. Ударим. Ударим сильно Со всей дури А если с двойного прыжка ударим Раз Не получается ничего нам сделать А если его просто разбить Нет, друзья, тоже не получается Ее разбить, к сожалению Так, ну что ж, идем дальше Так, давайте посмотрим, что здесь за подсказочка Это телепортационный ящик Замечательно когда оба телеп... телепортационных ящика в одной области будут открыты, вы сможете перемещаться между ними, запрыгивая внутрь. Круто, кстати, круто, круто, круто. Давайте срочно активируем эту плюшечку, приколюшечку. Так, секундочку. Отличная комба. Так, ага, вот вижу этот телепортационный ящик. Открываем, садимся в коробку. Но если бы у нас была активирована следующая часть, мы бы спокойненько туда пере... перешли. Так, а вот там, смотрите, у нас носок. Но в этой слизи, как говорят, мне плавать нельзя. Но я думаю, что как-то, наверное, можно будет а, перебраться с помощью какой-нибудь штуковины, которая может плавать по воде. Если я правильно мыслю, все, все, по идее, вот так и должно сработать. Так, ладненько, идем дальше. Губку Боба ждут а невероятные приключения а, в этой замечательной новой игрушечке. Так, ну что ж, достаточно весело и интересно можно проводить здесь а, время. Кстати, хочу сказать, что игрушечка еще и с мультиплеером, то здесь можно играть со своими а, друзьями. Так, ну что ж, Боб, давай идем дальше. М -м -м, давай идем, идем, идем. Наши труселя полны. Э полны, полны, полны, как говорится, э полны всего. Поэтому нам не нужны дополнительные. Так, вот этих медуз мы разбиваем. Из них, кстати, ничего не, по не получается выбить, поэтому... Ну, я не знаю, для чего они еще а, нужны. Просто-напросто это враги, которые оказываются на нашем пути, и их необходимо уничтожить. Так, это что, тоже слизь? Вот эта вода, это что, этот... Ой-ой-ой-ой, это что, это мне сейчас сделало? А, нет, труселя мои не отнялись. Мы просто-напросто от нее отпрыгиваем, что ли, что? Па-бам! Отлично. Да, мы просто от этой воды отпрыгиваем. Так, ну что ж, идем дальше. И Идем дальше, друзья. Так, куда это мы зашли? Так, здесь мы все ломаем. Кстати, этих идолов можно ломать и просто вот такими вот ударами. Не обязательно на них запрыгивать. Так, но иногда, иногда стоит, э, стоит немножечко проявить фантазию и запрыгнуть, на какие, зайти на какие-нибудь э, необычные объекты, и вы найдете скрытые призы, типа вот как вот здесь, вот труселя мы можем подобрать просто-напросто прыгая вверх по этому э, батуту. Так, это что у нас, разбивается или нет? Нет, друзья, это у нас тоже не разбивается. Так, опять медуза, медузы, кстати, электрические, я так понимаю, они очень больно бьются током. Ничего сломать здесь а, нельзя Что-то как-то здесь много роботов развелось Я погляжу, а? Как-то много и медуз, и роботов Все агрятся на меня Все злые и агрятся на а, нашего маленького а, друга Так, ну что ж, выдвигаемся дальше нам необходимо просто-напросто исследовать этот замечательный и удивительный мир. Так, прыгаем по этим головам. Сначала повыше, еще выше. Здесь у нас, я так понимаю, какой-то мини-приз. А здесь как-то выше, если мы прыгнем, ничего у нас тут а, нет. Так, секундочку, я хочу проверить все-таки, что это за а, слизь. И если мы туда прыгнем, как у нас 125 блестяшек, чтобы починить мост. Ну что ж, давайте починим. Ладно, я пока предпочту здесь побегать. А вот эти, кстати, штуки можно разбивать. Раз, два, ой-ой-ой-ой, с... и все, и все, мы упали и сразу же перевернулись, ребятки, очень-очень опасно прыгать в эту слизь, потому что мы сразу же помираем и начинаем, я так понимаю, с начала этой а, локации, да, будьте внимательны и осторожны. Надо по-любому по было скреативить и что-то найти. Кстати, прогресс наш, прогресс наш сохраняется и никуда не девается. То есть мы можем спокойно, если мы умрем, начать сначала локации. И все наши блестяшки, которые мы набрали до этого, они у нас сохранятся. Ой-ой-ой, злой робот, иди отсюда! Так, этого, этого парня мы выбиваем. Выбиваем из него всю дурь как следует. Так, вот тут, кстати, можно постараться запрыгнуть, наверное, на эту пальму. Сначала давайте попробуем раз... Отлично. Теперь вот на эти вот коробочки сверху. А теперь... Нет, выше ничего не оказалось. Ладно, разбиваем тогда так. Таким образом мы это все дело разбиваем. Так, ну что ж, вот такая вот у нас интересная новая игрушечка подъехала под названием Spambo... Spongebob Squarepants. Да, квадратные штаны. И там еще что-то там длинная приписочка, которую можете, ребятки, сами а, прочитать. Игра очень добрая. Игра очень такая, значит, снимающая стресс в напряженный в какой-нибудь тяжелый день. То есть можно весело просто вот так вот побегать, провести э, время А лично от меня игрушечка получает 8 из 10 возможных баллов в данном э, жанре Естественно, мне она понравилась и я с удовольствием поиграл бы в нее еще Но это целиком и полностью зависит от твоей поддержки, мой дорогой зритель Давайте наберем на эту серию, на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков И, братишка Скрэч продолжит прохождение этой увлекательной, новой интересной игрушечки Про знаменитого, замечательного мультипликационного героя Твое кубку а, Боба.